Наша конференция поставлена на запись. И сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас марафон продолжается немножко в другом стиле, поскольку сегодня не будет ни, никаких информационных ресурсов по маркетингу, никаких ресурсов по построению бизнеса. У нас сегодня тема Страхи. Тема страхи, потому что у каждого из нас, у каждого из нас они все, все равно присутствуют и так или иначе нужно с ними справляться. Но вот как справляться, вот это большая задача, большой вопрос. И я хочу начать эту тему с представления небольшого кто я, что я. И дальше мы продолжим рассматривать вот эти вопросы. Я так думаю, что у нас уже все подключились, кто хотел. И, Катюша, отключи, пожалуйста, там микрофон, чтобы они не мешались. И мы будем дальше продолжать. Итак, я нахожусь точно так же, как и мои лидеры компании Дейзи, с самого начала, два года. Меня зовут Елена Архипова, и я представляю сегодня новую тему нашего вебинара – это страхи. Вот сегодня мы будем не только разбирать, не только понимать, но и будем пробовать, как от них избавиться. Итак, почему я начала выбрала эту тему страхи? Я давно практикую со своими индивидуальными партнерами, со своими клиентами. В каком, бизнесе они, в каком бизнесе они бы не участвовали, мы всегда начинаем именно с этой темы. Я для себя и 6 лет назад выбрала самого друга своего, это Джо Диспенза. Доктор Джо Диспенза и его самый лучший. Самый отличный бестселлер книга это «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели» стала для меня настольной книгой, и я однозначно этот учебник, как учебник, рекомендую абсолютно всем. В этой книге доктор-нейрофизик, нейробиолог раскрывает абсолютно все знания, как работает у нас Четыре вида мозга. Именно как работают эти четыре вида мозга, это и связано с тем, как мы думаем, что мы думаем, и везде в этом ключевое слово: как мы думаем, так мы действуем, так у нас и получаются события в нашей жизни. То есть вот эта книга Сила подсознания или Как изменить жизнь за четыре недели. Вы, абсол... Вы обязательно ее себе купите, и кто из вас, возможно, визуал, он очень хорошо будет воспринимать всю информацию в этой книге, но есть и люди, которые с аудиалом. Аудиалы, они больше слушают, они слушают и понимают, как им дают... Эта информация, а читать, что-то может послушать аудиозапись, и надо обязательно с нее начать, потому что это фундамент, это самый настоящий фундамент, откуда идет все понимание, как в жизни, что получается, что хорошо получается, а что плохо. Почему у одного получается лучшие результаты, а у другого похуже? Почему клиенты, которые заходят в одну и ту же компанию и вносят, тоже, размещают один и тот же депозит или одну и ту же инвестицию и развиваются в этой компании, у кого-то идет развитие очень хорошо, у кого-то плохо, а у кого-то вообще теряются деньги. В этой книге как раз очень много картинок и информационных ресурсов с научной точки зрения, как говорит доктор Джо Диспензе, это книга для самых-самых крутых скептиков. Поэтому, опираясь на научные факты, я сегодня буду доносить вам эту важную информацию, что такое страхи. Вот, Итак, что такое страх? Посмотрите вот на эту картинку, на этот слайд. И здесь очень подробно нарисовано, представлено, каким образом мысль становится воспоминанием, каким образом мысль формируется, и потом э, эта мысль обретает некую химическую реакцию и в тело, и она становится эмоцией. Сейчас я вот здесь, наверное, мешаю. Вот смотрите, мысль, которая возвращает вас, например, в воспоминания. Воспоминания ярко отображается в вашей голове. То есть вы вспоминаете какую-то историю очень страшную, какую-то историю с потерей, например, денег, и это воспоминание а, отображается некой эмоцией. Если эмоция положительная о том, что вы вспоминаете, где вы, например, отдыхали, или с кем вы прекрасно там проводили время, то эмоция... Она отображается и опять же становится яркой мыслью в вашей голове и формируется в эмоцию Потом эта эмоция, она заучилась, то есть она заучилась, это эмоция в вашей голове, то есть она уже стала таким жестким диском в вашей голове. И вы, получается, что то, что эмоцию, которую вы заучили, либо хорошую, либо плохую, заученная эмоция страха, то тогда именно и эта эмоция, от нее не можете избавиться простым способом. Вот захотел, и куда-то она ушла. Нет. Нужно другие понимать факты. И вот Джо Спенза, когда был период э, серьезного такого э, развития пандемии. Да? Э, вот вот, э, в такой вот графике можно э, посмотреть, какие здесь есть зоны, какие здесь зоны у человека в голове. Что является зоной страха, что является зоной обучения и что является зоной роста. И вот как обычно, вот эти эмоции, которые мы показывали на картинках, да, показывали сейчас, как они отображаются в голове у человека, они сигнализируют, что нужно делать. Нужно бежать, нужно бежать что-то срочно покупать, которое вам не нужно. Нужно... Появляется какая-то агрессия, агрессия того, что что-то произойдет, злость какая-то. Постоянно вы начинаете вдруг жаловаться, что вдруг в этой пандемии какие-то ситуации произойдут, которые принесут приведут к каким-то негативным результатам. Или просто вот эта система, которая зона страха, она себя и включает вот это. Или просто вы кому-то жалуетесь. Или просто вы злитесь. Или просто кого-то там э, начинаете осуждать. Или как-то у вас эта негативная эмоция, она э, порождена неосознанным явлением. Это явление называется Подсознание, то есть есть зона сознания, это лобная доля мозга, а есть зона подсознания. Так вот, это именно эта доля мозга начинает вами руководить, потому что отпечатанные эмоции в вашем подсознании, они имеют силу, они имеют энергетическую силу. И какой там процесс? Вот смотрите, какой процесс формирования у нас эмоции. Наша лобная доля мозга обычно обдумывает вопрос, что есть, например, сочувствие, да? но об этом мы можем говорить и о страхе точно так же, об любой, о любой эмоции. Лобная доля обдумывает сначала этот процесс, потом лобная сетям, Которые, ну, вот, огромные, которые огромные огромные э, э, накопления знания и опыта. То есть вы где-то смотрели фильмы, вот выше э, картинка, выше смотрели какие-то фильмы, ходили на какие-то кассовые фильмы, где там очень страшные ситуации, допустим, какие-то наводнения там или еще что-то, какие-то боевики, какой-то фильм смотрели, читали книгу, что-то услышали вы от друзей, и вот эта лобная доля мозга обдумывает сначала этот процесс, формируются вот такие нейронные сети, лобная доля комбинирует отдельные нейронные сети в новый разум и отправляет это куда? Опять же, в нашу внутреннюю внутреннюю нашу память, внутреннюю парадигму, туда, где начинается накапливаться опыт. И репрезентация вашего страха, в данном случае мы страх рассматриваем, она зафиксировалась. То есть она зафиксировалась и теперь она никуда не уйдет. И это получается ваш опыт. Вы его накопили, вы его прочувствовали, и он остался. Эта эмоция осталась в вашей голове и в вашем теле. Поэтому еще раз о том, о чем все время говорят кругом и доктора Диспензе акцент делает на очень распространенной такой эмоции, на чувство вины. И когда мы запускаем опять же в мозге в своем, прокручиваем лобной доли мозга вот эту эмоцию, эмоцию вины, но мы начинаем запускать опять же нейронные сети, которые позволяют нам формировать некоторые блоки в теле, то есть эти теле никак, эти блоки никак не могут разойтись просто так сами, потому что вы создали внутренний образ вас самих, который подкрепляет вашу самоидентификацию. В данном случае мы говорим про человека, который виноват. То есть он себя так ощущает. Например, такая вот распространенная распространенная чувство, когда человек приглашает куда-то, рекомендует какую-то компанию, и эта компания исчезла. Но странная ситуация, когда у нас в России, например, когда вы рекомендуете кому-то разместить свой депозит в банке. И вдруг на следующий день там, или какой-то период времени ближайший в банке банка отзывают лицензию, но вы же не чувствуете себя виноватым. То есть это не вы виноваты о том, что эта компания там как-то исчезла, эта компания остановила свою деятельность. Это не вы виноваты, что банка отозвали лицензию. Это не вы виноваты, что вы дали рекомендацию пойти от доброй души, пойти туда, разместить какую-то инвестицию, и там что-то произошло не по тому сценарию, который вы рассказывали своему партнеру, собеседнику, либо другу, но это чувство вины, формирует опять же вот та предыдущая картинка наша лобная доля мозга то есть она воспроизводит все эти ситуации у себя как на компьютере как в каком-то кино как продюсер вы теперь выступаете, вы рассуждаете вы, вы рассуждаете как, каким образом пройдет такой или такой сценарий и эта эмоция виноватого человека, а эмоция вины застреет в вашем сознании. И с ними, естественно, можно дальше работать. Нужно просто понимать, как. Вот у нас в жизни есть несколько видов этих страхов. Мы их называем стрессы. Да? То есть стресс есть физический, химический, эмоциональный. Вот Три вида стресса. Физический стресс – это когда какое-то происшествие попадает человек, упал, получил травму. Химический стресс – это, это от антибиотиков, токсины, всякие вирусы, бактерии. И самый важный – это эмоциональный стресс, который имеет отношение к различным ситуациям, бытовым ситуациям связанных в основном с деньгами и с, том, с тем чувством вины, про которое я сейчас говорила. И все эти разные элементы выводят мозг и тело на, из равновесия. Вот, э, и, тепе, и сегодня мы, конечно, должны преодолеть этот важный элемент, поскольку когда-то должно прийти время, и мы должны научиться быть сильнее нашего страха. То есть мы должны понять, как это работает. И самое важное, с чего я хочу начать, распознавать страх, как он поселяется в наше тело, как его можно достать из нашего тела, как можно выключить или переключить эту программу. Я начну с самого важного. Это есть в интернете ролик, Называется он «Великая тайна воды». «Великая тайна воды» – это документальный фильм, который еще в 2006 году сформирован группой многих ученых из различных стран. И там же присутствует исследователь доктор Имота Японский, который проводил очень много опытов, и один из опытов, который он проводил, он проводил опыт с водой через демонстрацию музыки. И как только проигрывала различная музыка, доктор Эмота фиксировал вот это состояние воды, как вода слышит и реагирует на. Ту или иную музыку. И как мы увидим, видите Лебединое озеро, какая красивая снежинка, симфония Моцарта, какая необыкновенная, красивая структура, и так далее. Да? То есть Ава Мария, молитва. Посмотрите, какая красивая структура воды. То есть, вода она слышит, она слышит и запоминает. Эти вибрации и эти вибрации, которые вода воспринимает как память, она переносит на вот эту структуру, структуре воды. И посмотрите, какой ужас, например, вода воспринимает, когда она слышит музыку тяжелый рок. Да? Видите, какой, какая картинка серая, размытая, грязная такая, структура, можно так сказать, нервная, да, и какая красота, где, допустим, опять же, сравнивая идет молитва. Вот, что я рекомендую, на что я рекомендую обратить внимание на фильме «Великая тайна воды». Почему я очень прошу всех своих клиентов, партнеров начать именно с этого фильма. В этом фильме очень много информации, которые показывают ученые, как они проводят опыты. Опыты именно с водой. Один из опытов, который показан в этом фильме, очень интересный, впечатляющий. То есть одна лаборантка, при, при, одной, при одном из исследовании своих лабораторных направлений она уронила полбу, полбу пробирку с ядом в с водой. Колба с водой, это, в ней была чистая вода, абсолютно чистая вода, и тогда пробирка с ядом, которая туда упала, она была запечатана. Но поскольку она не хотела, чтобы кто-то увидел, что пробирка с ядом упала, она отодвинула эту колбу с водой и решила на следующий день ее достать оттуда, поскольку, еще раз подчеркну, пробирка была запечатана. И когда они достали эту пробирку с ядом, состав химической воды оставался тем же, и испытуемые испытываем, мыши, которых поили лабораторные, вот эти, лабораторные этой водой, они подверглись испытанию в данной ситуации. То есть этих мышей просто напоили этой водой. И что оказалось? Эти мыши сразу сдохли. Почему сдохли? Потому что вода переняла информацию, над, за стенками этого, этой пробирки, там, где находился я. Вот представляете, какая сила памяти у этой воды, когда э, из такой ситуации... Химический состав воды был идеально, идеальный, а информационно он стал очень опасным. И многим после этого фильма я задаю один и тот же вопрос. Скажите, что вы поняли из этого фильма? И ответ один и тот же на протяжении, ну я не знаю, шести лет, сколько я, кому бы я не давала посмотреть этот ролик, я получаю один и тот же ответ. Ответ один. Вода имеет память. Да, правильно, верно. Но дальше, как это связано? Как это связано с нашим телом? Как это связано с нашей ситуацией? Потому что мы 90% состоим из воды. И та информация, которую мы получаем... Она приходит к нам из различных источников, которые мы пьем и где мы находимся. Купаемся в море, кто-то там хлебнул этой воды, купаетесь в речке, покупаете бутылки минеральной воды или простой воды из магазинов, из супермаркетов, кто-то наливает воду из-под крана. Но э, никто не подозревает, какая там находится информация. Э, в этом же фильме э, многие ученые говорят о том, что э, поскольку человек состоит 90% из воды, э, они не лечат э, водой. То есть э, вы представляете, когда... Допустим, идете, кто-то ходит, религиозные люди, идут в церковь и там на воду наговаривают. И вы пьете эту воду. То есть получается, вода, вода получает другую информацию. Вы эту воду пьете, и ваши клетки наполняются именно этой информацией. То есть монахи, многие монахи, где... В каких странах находятся золотые храмы? Золотые храмы там и в Индии, и в Китае. Они не лечат никакими недуги, ни не исцеляют никакими практиками. Они ничего не делают. Они просто произносят молитвы. Они просто произносят молитвы и рекомендуют этому человеку, который прилетел, пришел в этот храм, исцелиться, просто читать молитву. Для чего? Для того, чтобы понять, каким образом будет структурироваться ваша э, вода в вашем теле после вот молитвы. Посмотрите, какая меняется сразу структура. То есть то, что вы говорите в вслух, то, что вы какие-то эмоции вы излучаете словами, имейте в виду, что эту информацию воспринимает ваша вода в вашем теле. И сейчас, поэтому тут в этом слайде очень хорошо представлено Каким образом поменяется структура в вашем теле воды и что она будет излучать. Именно поэтому после четырех часов пребывания в каком-то любом храме, если человек читает молитву, он исцеляется. Вот таким образом происходит исцеление и взаимосвязь человека с водой, телом. И с его мозгом. И теперь э, подумайте, каким образом вы можете э, себя сонастроить с различным бизнесом, с различными ситуациями жизненными, если вы теперь знаете, что в вашем теле, которое состоит 90% из воды, содержится та информация, которая вам не нужна И для того, чтобы убрать, очистить эту информацию, вам нужно поработать и с водой, попить правильную воду, очищенную, структурированную. И с, со, своими, со своей информацией. Это не обязательно должны быть молитвы. Это должна быть устойчивая информация про себя как вы сонастроитесь со своими мыслями, со своими целями, что вы хотите в этом мире или в этом бизнесе достичь, какого результата. И вот чтобы убрать и проработать вот эти страхи, чтобы тело услышало то, что вы хотите избавиться от, от той информации, которая застряла у вас от неправильной эмоции страха, Нужно их разобрать. То есть как их проработать, эти страхи? Их не надо бояться, их нужно в первую очередь распознать. Иногда страхи, которые вы получили в какой-то ситуации, в каком-то случае, они имеют выгоду. То есть если вы, например, хотите заработать миллион долларов, но ваше тело и накопленная парадигма, разум ваш не готов к миллиону долларов, то вы не сможете его получить, и формат страха у вас перейдет в формат выгоды. То есть вы ваша, ваша выгода заключается в том, что а вдруг по вашему сценарию что-то, Произойдет не так, что-то произойдет не так в семье, вдруг что-то там не так сложится, и у меня отберут эти деньги. То есть у каждой ситуации страха есть своя выгода, и эта выгода, она, вы должны ее распознать. Допустим, если вы рискуете получить, ставите на кон, допустим, получить миллион долларов, но при этом у вас семья будет рушиться, то выгода ваша в том, что вы боитесь потерять семью, вы боитесь потерять ситуацию, которая на сегодняшний день у вас в очень хорошем в таком тенденре. И тут надо обязательно разобраться, вот, то есть, чтобы была уверенность есть, про, про, после проработки каждого страха, который вы разбираете, нужно обязательно понять, какова его ценность, что я боюсь потерять. Это либо некий ресурс, либо определенная зона комфорта, как я сказала. Я больше шести лет пользуюсь очень хорошей практикой. Это называется практика EFT. А ее и, преподают и другие очень серьезные бизнес-коучи международного уровня. Маргарет Линч есть такая знаменитая, которая занималась очень долго финансами, работала с крупными бизнесменами. И она поняла, что самая ключевая сегодня, сегодня задача, это то, что, чтобы освободило людей от страха, этот страх нужно научиться убирать. И вот эта техника эмоциональной свободы, называется EFT, это такая форма консультирования, которая стимулирует точки, которые надавливаются, либо постукиваются, либо потираются, фокусируясь на ситуации, в вы представили какой-то вот такой негативный негативные эмоции либо личный страх либо травму либо какие-то другие ситуации когда вы зайдете на канал ютуба бреда яйца у него очень много таких ситуаций которые позволяют вот этим способом техника эмоциональной свободы ефти простукивая вот эти точки свои, вы избавитесь, то есть ваше тело, ваше, ваши страхи, они просто-напросто расстанут, они уйдут, и это будет очень хороший результат для того, чтобы можно было дальше действовать и планировать какие-то другие шаги в том или ином бизнесе. Вот. Поэтому есть такие простые техники, которые дают многие психологи, и Александр Свияш, и другие психологи. Я ими тоже пользуюсь, и самое главное, когда нам нужно в этот момент прям избавиться от страха, вот я рекомендую делать, обратить внимание на три вот этих вот Таких скоростных, как я их называю, ситуаций, да, потому что спростукивание с вредом яйцем по формате EFT, это занимает какое-то время, 15-20 минут, а здесь в зависимости от той ситуации, как где вы находитесь, один вид техники это физическая нагрузка, то есть, ну, если вы находитесь не в самолете, то можно поприседать, да, то есть какая-то физическая поприседала, и все, то есть нагрузка отвлекающая. Как только вы поймали себя на мысли, например, опять же летите в том же самолете, и вдруг вас обуял какой-то страх. То вы можете посчитать, начните считать 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, либо с 10, 10, 9, 8, 7, 6 и так далее, потом 9, 8, 7, 3. Или если у вас позволяет такая возможность, и вы склонны продюсировать, вы кидаете мысленный я, как так называемый. Да? То есть это нужно противоположный. Э, э, страху какой-то эмоциональный фон. И вы э, мозг примет это как новое объяснение ситуации и переключится со страха на приятное волнение. То есть вы представляете там, как вы летите в красивый какой-то там отель, как вы там идете на какие-то фонтаны, какие-то экскурсии, э, как вы уже там окупаетесь шикарных водопадов. То есть вот это вы как продюсер начинаете эмоционально переключаться на совсем другой фон. То есть самая главная задача в этом – нужно отвлечь мозг от этой эмоции. Почему? Потому что того, то, чего вы боитесь, может еще и не произойти, но вы уже сценарий свой расписали в голове, выдумали эту историю, и начинаете питать ее энергией. А питать энергией – это как раз та химическая реакция в теле от вашей мысли, в которой вы 90%, как вы помните, есть воды. Ваша вода запоминает эту информацию и начинает на частоте вибрации со Вселенной Притягивать ту ситуацию, которую вы придумали сами, потому что вам надо определиться и запомнить, что мысль это не вы, мысль это даже не ваше тело, мысль это то, что вы придумали сами. Но если вы придумали какую-то страшную ситуацию, вам нужно понять и осознать в этот момент, что это вы придумали, это еще не произошло, это может и не произойти. Либо вы покопались в своей парадигме и вспомнили, помните, мысль становится воспоминанием, то есть вы вернулись в прошлое, вы нашли себе различные аргументы в прошлом, которые подкрепляют вашу эмоцию сегодняшнюю для того, чтобы она развивалась и имела силу. Но эмоция, которая подкрепленная силой, эмоция, которая подкрепленная энергией, она дает химическую реакцию, и нейронные сети начинают формировать новую реальность. И сейчас э, запишите и запомните, есть очень хорошая такая фраза, это, э, которая будет всегда вам помощником, и нужно всегда осознавать, э, что э, подсознание э, не различает, где жизнь вымышленная, а где реальная. То есть ему подсознанию абсолютно все равно. У него нет глаз, у него нет ушей, у него нет эмоций таких, которые она увидела и запечатлила. Но это неосознанный мозг, который именно вами и руководит. И если вы осознаете, что форма страха не существует, то есть страх, который нельзя пощупать, который нельзя увидеть, который вы сами в голове себе придумали и скажете себе сегодня «я больше никогда не буду думать», ключевое слово здесь «думать», «никогда не буду думать об этой ситуации». Она не приносит мне ни денег, ни хорошего результата, ни прекрасного наряда, ничего она не приносит хорошего, поэтому важно не пустить ее дальше в ваше тело, не пустить ее дальше в ваш организм. Ваш организм и голова это компьютер. Мозг у человека – это компьютер, и этот компьютер можно перенастроить. И как только вы начнете заниматься перенастройкой этого компьютера, как вы у себя дома включили компьютер, что-то идет не так. Надо перенастроить. Вот, тут кнопочку подкручу, тут перезагружу, и тут у вас получается совсем другой результат. Так и в жизни. И Далай-Лама, и все мудрецы, все абсолютно бизнес-тренеры, коучи, Майкл Роч, Данда все остальные известные вам спикеры, мудрецы, Сад Куру. Все очень знаменитые мудрецы, и, и все они говорят одно и то же. Сейчас раскрыта такая тайна, раскрыт давно секрет, как можно из своего мозга сделать волшебную палочку, как можно перенастроить свой мозг на прекрасные результаты. И самым главным и важным моментом является страх. То есть страх нужно в первую очередь научиться убирать. Вот такие вот маленькие шажочки, которые я вам, инструкции, техники, которые я вам показываю, это физическая нагрузка, счет, либо э, то, что вы э, какую-то эмоцию или какую другую придумываете, они очень четко и быстро работают. И если вы осознаете, что это все происходит с вашим телом и ваша вода, которая находится в вашем теле, она слышит и понимает команду просто с одного щелчка, то у вас изменится в лучшую сторону абсолютно все ситуации, и бытовые, и в бизнесе, и в любых других направлениях, которые вы на сегодняшний день с которыми мы на сегодняшний день сталкиваемся. Ну вот таким образом на картинке, как вы видите, не, не очень хорошая картинка, когда мы видим, что сознание и подсознание не 50 на 50 реагируют на наши ситуации, и вот такой вот айсберг внутри подсознания, да, который отвечает за память, за наши действия и выполняет все заученные ваши привычки просто в автоматическом режиме. То, что вы накопили, те же самые страхи, те же самые э, ситуации, которые там в, вашем, в вашей жизни происходили, то либо вы читали, либо вы смотрели, либо вы с кем-то там встречались, слушали, они происходят теперь в формате накопленных блоков убеждений, и пока вы с ними не начнете работать, ничего не изменится. То есть вот это такая часть, доли мозга, подсознания, именно она вот таким образом отвечает за ваши действия, за ваши ощущения и меняет вашу реальную жизнь. То есть почему это так влияет? То есть опять же повторю эту фразу, которую я сказала, да, подсознание не различает, где жизнь вымышленная, а где реальная. И об этом тоже пишет Джо Дисперза. Видите, мозг не отличает события внешнего мира от тем, что происходит у нас в мыслях. Но это дает нам свободу творить свою жизнь по собственному желанию. То есть есть отрицательные моменты, но есть и положительное в этом качество. То, что мы можем по-своему по своим возможным представлениям творить то, чего мы хотим. То есть мы можем, опять же, ключевое слово, думать и мыслить именно теми уже новыми категориями, которые приведут нас к успеху, Это которые приведут к изобильной жизни, которые будут без негативных эмоций, Потому что вы уже научитесь их осознавать, ловить, останавливать, применять техники и простукивать с Брэдом ЕФТ технику, то есть убирать этот блок полностью из своего тела. И тогда тело будет реагировать у вас по-другому. А сейчас у многих, у 99% людей, Тело становится разумом, потому что там много негативной информации, которая мне посылают погиррентные сигналы, и мозг автоматически подсознание выполняет задачи и инструкции тела. А мы можем перенастроить свой компьютер. И теперь не тело должно быть разумом, а наш разум должен руководить вами и вашей ситуацией. Поэтому, когда вы переживаете возвышенные эмоции, вы прям тут же, мгновенно, в действительности даете сигнал прям геном, минуя тот опыт, который вы получили, то есть негативный опыт. Когда вы это осознаете да, и даете, э, начинаете прокручивать то, как продюсер, представьте, что вы режиссер, продюсер, создали какой-то шикарный фильм про себя, и ваши эмоции аж до урашек перед вами переполняют, и в этот момент, именно в этот момент вы даете сигнал гена минуя тот негативный опыт, который у вас есть. И это вот называется тем, что мы творим новую ре... реальность. Когда вы переживаете эту возвышенную эмоцию, подкрепляя ее вот теми мыслями, которые вы хотите активировать и культивировать, именно тогда, у вас и происходит опять же на химическом уровне реакция, и ваше тело начинает готовиться к новому будущему. Потому что в данной ситуации ваше тело и подсознание уже думает, ключевое слово, что это будущее уже происходит сейчас. И поэтому начинает, Формироваться различные случаи, которые, как мы говорим, случай, ну надо же, какой хороший случай, как это, как это у меня-то случилось? Но слово случай произошло не просто так. Раньше издревно мудрецы учили смотреть на свечу. То есть, когда вы садитесь, смотрите на свечу, вы научитесь фокусироваться. Фокус. Что такое фокус? Где ваш фокус? Там энергия. Где внимание? Там энергия. Где энергия? Там материя. И когда вы смотрите на свечу, ваши два глаза, да, два глаза, это как два сканера. Два сканера, два глаза. Что они смотрят на свечу и получается в одном глазе луч и в другом глазе луч. Что это происходит? Два луча случаются. То есть два луча случаются, и отсюда и появился формат слова случай. То есть ваш фокус именно на той свече, на той цели, на том желании, которое вы сейчас хотите удерживать. И как только вы начнете тренироваться, как смотреть на свечу, как удерживать этот фокус, как концентрироваться на каком-то задании, как концентрироваться на какой-то цели, у вас начнут случаться чудеса. Как-то Дейл Корнеги на Конгрессе задал вопрос конгрессменам. Смогли бы вы хотя бы пять минут сфокусироваться на вот этом задании? И он засекал время. Но конгрессмены сказали, да, конечно, можем, но прошло и две-три минуты. И не прошло и две-три минуты, как один отвлекся, другой отвлекся. И тогда Корнеги сказал, вам не место в Конгрессе. Вы не умеете фокусироваться и концентрироваться на поставленной задаче. И в этом очень большая сила, поскольку когда вы научитесь высвобождать свою энергию и перенаправлять энергию страха в энергию в возвышенных эмоций, в энергию, в мысли, которые принесут вам прекрасные результаты и грандиозный успех, вы сможете а, творить чудеса, и это начнет материализоваться. То есть еще раз, ваше внимание – это и есть фокус, ваше внимание – это и есть концентрация, ваше внимание – это энергия. Чтобы посмотреть, как работает ваша энергия, вы можете посмотреть фильм, есть шикарный фильм «Селестинское пророчество. И вот в этом фильме, как можно увидеть свою энергию как можно формировать свою энергию и как за счет своей энергии можно пользоваться э, различными ситуациями. Можно даже спрятаться, э, и чтобы тебя не было видно, то есть другими способностями нашего человека, нашего сознания и подсознания для того, чтобы манипулировать различными ситуациями во благо себе. Вот что такое фокус? Это очень-очень важный момент. Поэтому энергия ⁇ это то, чего нам нужно накопить, надо сформировать для того, чтобы она приносила именно вам пользу при подставленной цели и задачи, чтобы вы смогли фокусироваться именно на этом в конкретном месте, в конкретном, э, кон конкретном окружении. И эта энергия должна находиться у вас и направляться в ваше будущее, но никак не в прошлое, никак, никак не в прошлое. Поэтому э, то, что я вам сегодня озвучила, э, для того, чтобы не запутаться в этих энергиях, вам обязательно нужно научиться э, фокусироваться. Потому что как только вы э, вспомните какую-то негативную ситуацию и вдруг э, вас обуяет опять страх, то вам нужно эту энергию не направлять в страх. Вы должны ее остановить, вы должны ее подключить и использовать в совсем в другом русле. И это очень-очень важно. Здесь я на следующем слайде я его пропущу. Это домашнее задание, которое вы посмотрите. попробую потому что есть какие-то ситуации, которые на сегодняшний день у нас очень много эмоций негативных, которые вы Можете воспользоваться ими не во благо себе. Вот, поэтому сейчас у меня есть к вам такой один вопрос. Поскольку у нас не так много людей присутствует, я обещала, обещала дать вам некий такой ключик, да, который позволит вам убедиться, как работает ваше подсознание, и попросить вас проделать сейчас одно маленькое упражнение. Сейчас многие сидят за компьютерами, там, допустим, сидят в кресле, кто-то стоит, кто-то может быть гуляет, да? Но я попрошу вас встать с кресла. Встать со своих приятных диванчиков и найти какую-то какую -то свободную, свободную точку, центр, который позволит вам на ширину ваших распахнутых рук в стороны, чтобы у вас появилась такая возможность покрутить рукой одной, ну, допустим, левую руку. Поднимите, пожалуйста, встаньте и поднимите, пожалуйста, левую руку, если есть такая у вас возможность, и я буду видеть по вашим отзывам, потом и плюсикам, у кого как получилось. Ну итак, начинаем наше упражнение. Если вы подняли руку левую, то, пожалуйста, отведите медленно, отведите эту руку в сторону до той точки, вот. которую вы сфиксировались. Не... Поэтому, отключиться на этот вот микрофончик. Поднимите руку левую и отведите ее в сторону. ну Не так, чтобы рука выворачивалась прямо, а ну, по такое, в свободном таком формате. Отведите руку в сторону и зафиксируйте точку Зафиксируйте глазами точку, куда палец ваш указательный указывает, где остановилась ваша рука. Ну, и дальше вам как бы сложновато ее назад отводить. Зафиксировали. Опускаем теперь руку и закрываем глаза. Закройте глаза. И теперь ничего не надо поднимать. Никуда руку в сторону не надо отводить, а просто послушать меня. Закрыли глаза, слушая меня. Вы в мыслях, прямо сейчас в мыслях подняли левую руку. Поднимая левую руку, вы осторожно, медленно отводите ее назад. Теперь ваша рука дошла до той точки, до которой вы зафиксировали. Вы увидели в мыслях, что именно точка, та точка, которую вы зафиксировали, она. вы дошли до нее. Теперь медленно отводите руку назад еще больше, дальше. Дальше. Дальше. В мыслях. Это делаем в мыслях. Эта рука ушла дальше. Теперь открываем глаза. Открываем глаза. Поднимаем руку. Поднимаем руку. И теперь ведем ее к той точке и дальше. Дальше и дальше. И у меня теперь вопрос. У кого получилось руку провести дальше того места, где вам было сложно дальше ее проводить? У кого получилось, поставьте плюсики. Вот если у вас получилось это упражнение... Это результат того, что вы теперь знаете, что как работает мысль, только одна мысль, которую вы ведете, вы сопровождаете, вы даете ей задание. Вы в этой мысли самое главное лицо. И как она материализовалась моментально. То есть это... Только мысль и в соответствии с вашей водой и с вашими командами вода получила эту информацию, она подкрепилась этой реакцией химической, мысль, подсознание приняла это за действительность, что это уже произошло и в реальном мире вы получили результат. Если у кого получилось, я просто очень рада. Если у кого еще не получилось, либо кто-то будет дальше слушать эту презентацию, пробуйте, и вы увидите, как на самом деле работает мозг, как мысли соприкасаются с телом, как мысли соприкасаются с внешним миром, и как можно материализовать любую ситуацию, любую цель, любую задачу. Ну, и в заключении хочу э, пожелать, естественно, всем, чтобы у вас было поменьше страхов, чтобы вы от них как можно больше избавились, чтобы эти страхи обрели другую энергию, Ваша энергия наполнилась и перенаправлялась, перефокусировалась в другое правильное русло в цели и задачи, которые вы себе поставили. И если вам удалось выяснить эти ключевые взаимодействия мозга и тела, то путь ваш, нашей компании «Одези» вам полностью обеспечению успеха. Выберите путь стать лучшим. Выберите путь стать лучшим лидером, прессеттером в ДЭЗе. И я уверена, у вас все получится. Всего доброго. На этом я хочу закончить этот небольшой вебинар. Думаю, что он был вам полезным. Всего доброго. Ириночка, подожди, за... подожди, пожалуйста, я хочу, хочу сказать пару слов благодарности. Думала, я не буду сегодня выходить, но очень хочу поблагодарить тебя за uh, данный материал, потому что uh, очередной раз понимаю, что uh, для людей, которые масштабно мыслят и хотят добиться каких-то больших целей, причем абсолютно неважно в какой сфере, это будет в бизнесе, зарабатывание денег, это будет... Uh, какой-то другой профессиональной деятельности, где человек хотел бы достичь э, высот, э, это, это обязательно разноплановое развитие, это обязательно развитие э, и духовное, и, это, и э, грамотность и так далее. Сегодняшние твои рекомендации и разъяснения, они на самом деле очень крайне важны. То есть если люди не отдают... Э, должного внимания таким вещам, как твое психическое состояние, твое эмоциональное состояние, твое, твоя работа мозга, твои мысли, твои, твоя сосредоточенность, фокус о том, о чем ты сегодня говорила, то, конечно, достижение каких-то больших целей, которые мы все проходили и ставили цели, и рисовали себе картинки, делали себе коллажи, рисовали себе миллионные там, дома и машины, то это все остается просто блефом, если человек над собой не работает. Поэтому твои знания крайне нужны. я очень надеюсь, что те, кто не смог сегодня выйти на связь, посмотрят вот, и захотят, может быть, даже глубже углубляться и разбираться в этом. Поэтому я думаю, что кто-то может даже обратиться к тебе лично и получить уже какую-то личную консультацию. Вот. Поэтому спасибо еще раз большое. Ребят, всем спасибо, кто был. Вот, следите за нашими рассылками и новостями. Мы с вами встречаемся во вторник и продолжаем следующую неделю. Продолжаем, углубляемся, погружаемся все глубже и глубже. Так, мы да, я вижу, да, я вижу, я, я вижу да, что пару отзывов у кого-то получилось. Я просто рада вообще такому инструменту. Это такая отличная фишка, которая включает человека, и вот он понимает, что он теперь может творить чудеса, что он может управлять своим мозгом. И это на самом деле факт, потому что многие не верят этому. И вот это упражнение простое с рукой, конечно, когда провожу офлайн-семинары. Оно просто на ура, настолько прекрасно работает, настолько эффективно видно, что мы это не слова говорим, а это на самом деле в материальном мире происходит. И тогда, конечно, получаются очень шикарные результаты, и человек начинает включаться по-другому. Ты правильно говоришь, что нужно именно собой заниматься, потому что просто так, если я хочу, хочу, как я говорю, полва-полва, во рту ничего не появится. Нужно быть осознанным каждую минуту, убирать у себя эти негативные блоки, понимать, как фокусироваться, Писать это на бумаге, потому что это случай, это не просто так. Это э, научные факты, которые миллионами лет уже были, есть, и сейчас они только раскрываются. И народ, который умеет этим пользоваться, либо, можно сказать, очень этим пользоваться, и у него все получается, и в бизнесе, и в быту, это просто ну, восторг. Нужно никак, ни в коем случае не игнорировать эти методики, а обратить на них очень такое пристальное внимание и пользоваться ими как инструментами, которым вы хотите преуспеть в каком-то бизнесе. Поэтому компания наша... Она настолько серьезная, перспективная и на долгосрок расписанная, распланированная в дорожной карте. Здесь нужно как раз иметь в виду, что все материализуется, если вы будете применять вот эти инструменты и начинать с себя. Вот так что спасибо тоже за предоставленную такую возможность помочь людям разобраться. Помочь нашим партнерам стать лучшим, помочь нашим партнерам в настоящем и будущем как-то сфокусироваться правильно на той энергии, которая приносит ему успех, и не фокусироваться, не давать энергии страху, и тогда все результаты будут совсем другие в материальном мире. Ну всем.